Всем большой привет! Сегодня будем готовить интересную закуску на праздничный стол. Ее особенность в корзиночке, которая делается из обычного багета Ну и конечно же очень важно, чтобы начинка была вкусной Список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика, а также в описании под видео Приятного просмотра! Сначала подготавливаем корзиночки Для этого отрезаем ровно краешек багета Затем отступаем сантиметра 2 и делаем косой срез Таким образом делим весь батон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 температура 200 градусов. Для ускорения процесса можно включить конвекцию. Подрумянившиеся хрустящие корзиночки оставляем остывать при комнатной температуре. Пока корзиночки остывают, готовим начинку. Натираем на мелкой терке 2 плавленых сырка. 120 граммов балыка нарезаем очень мелкими кубиками. сладкие перцы разных цветов режем длинными острыми треугольниками высотой примерно 3-4 сантиметра Теперь соединяем в миске сыр, балык, выдавливаем 2-3 зубчика чеснока, добавляем 3-4 чайных ложки майонеза и хорошо перемешиваем. Дальше берем остывшую корзиночку, наполняем ее приготовленной начинкой. И вставляем в произвольном порядке кусочки перца. Вот и все. Яркая и вкусная закуска на праздничный стол готова. Приятного аппетита.